Итак, здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Женя Алексанов. я автор собственного проекта на YouTube Bad Science, который набрал больше 150 тысяч подписчиков в данный момент. Хочу поделиться отзывом о работе с Димой Половым. Сказать ничего негативного не могу, очень приятный человек, очень круто с ним работать, помогал мне в продвижении ряда моих коммерческих проектов, просто продвигать мои видео какие-то на YouTube. В общем, Дима я бы не сказал, что как бы ответственно, потому что эти все вот слова такие э, зашкварные, которые являются клише, да, типа ответственно подходит к работе или э, всегда вовремя и в сроки выполняет свои обязательства, бла-бла-бла. Короче, Дима никогда не, меня еще не подводил, он всегда четко делал то, что от него требовалось, он э, делал столько просмотров, сколько и я у него просил на своих видео. И плюс ко всему, круто настраивает теги, названия, описание к видео, с чем всегда готов помочь. Ну и плюс ко всему, Дима всегда на связи, никуда не теряется. Если ему необходимо позвонить, я ему звоню, и он с удовольствием обсуждает со мной какие-либо темы, которые меня интересуют. Поэтому на этом, пожалуй, закончу. Спасибо за просмотр. Это был отзыв о работе с Димой Половым. Всем успехов, работайте с Димой, все будет хорошо. И... Никаких косяков в работе с ним у вас точно не будет. Пока.